Ребята, всем привет! С вами Виктория Алексеевна. Сегодня я буду разбирать для вас задание из части 2 под номером 9. Я его нашла в КИМ ЕГЭ 2019 профильного уровня, который ребята писали в досрочный период. Итак, значит, в этом задании вам понадобится несколько формул. Пригодится основное тригонометрическое тождество синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа равно 1. Дальше вам пригодится косинус двойного угла, а это косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа. Ну что, приступим. Итак, в первую очередь в этом задании я рекомендую вытащить общий множитель за скобку. Я вношу 2 корень из 3, а внутри скобки у меня остается 1 минус 2 синус квадрат 7π12. Дальше. Единицу вы можете разложить по основному трагонатическому тождеству. Получается, множитель 2 корень из 3 остается за скобкой, а единицу вы разбираете на формулу. Давайте я ее подкрашу красным и заменю. Значит, это будет синус квадрат, а, так, уже не альфа. Альфа у нас будет выступать вот этот коэффициент, 7 на 12. Значит, уже будет синус квадрат 7 на 12 плюс косинус квадрат 7 на 12. И переписываем то, что было дано по заданию. Минус 2 синус квадрат 7π на 12. Так. Так. Дальше, значит, обыкновенная алгебра, вам нужно посчитать подобные. Подобными здесь будут синус квадрат альфа. Если ну, сложно воспринимать такие вычисления, я рекомендую вам заменить, получается, 7π на 12, допустим, за альфа. То есть для вычисления оставить вот в таком формате. Иначе это будет выглядеть 2 корень из 3 умноженное на синус квадрат альфа. Плюс косинус квадрат альфа минус 2 синус квадрат альфа. Я это делаю, потому что есть ребята, которые ну, не так просто воспринимают э, вот этот вот радианный вид, когда у нас э, миксом дано 7 на 12, и все такое просто начинается, ну, начинает теряться. Поэтому, чтобы вам облегчить жизнь, я немножечко вот так вот заменяю. А, так, ну, значит, все-таки я говорила о подобных. Мы считаем синус квадрат альфа минус 2 синус альфа воспринимается как э, x минус 2x. То есть у нас получится минус x. Значит, у нас будет 2 корень из 3. Здесь у нас останется косинус квадрат альфа. И, как я говорила, синус квадрат альфа минус синус квадрат альфа будет минус синус квадрат альфа. И, как я уже вначале говорила, теперь нам пригодится формула косинуса двойного угла. Это косинус двойного угла. Она похожа на основное тригонометрическое тождество, только здесь от косинуса квадрата отнимается синус, квадрат альфа. Я альфа возвращаю обратно. Альфа у меня была 7, 12. Это очень важно. И начинаю вычисление. Значит, два корень из 3 мне нужно умножить на косинус двойного угла умноженное на 7π на 12. То есть э, вот это выражение, которым, и которое я подчеркнула красненьким, оно у меня превратилось вот в это выражение. Так, Тут можно, кстати, двойку сократить. И 12 останется 1, здесь 6. И настал момент вычислений. Нам надо посчитать 2 корень из 3, умноженное на косинус 7π на 6. Таблицу вам давать не будут заучивать не так уж и просто, поэтому вам надо просто понимать, как раскладывается 7π на 6. Так, подпишу. Значит, 7π на 6 раскладывается на косинус π плюс π на 6. А теперь, ребята, вот здесь тот самый момент, когда вам надо понимать и помнить формулы приведения. π на 6 выступает в роли альфа. То есть здесь у нас срабатывает формула косинус π плюс альфа. И мы знаем по формулам приведения, что пи функцию не меняет, не меняет, и у нас остается минус косинус альфа. А получается, на данный в данном случае у нас останется минус косинус π на 6. Кто заучил радианы, тот знает. А кто ну, плохо запомнил, кто лучше по градусам ориентируется, я подскажу еще, как можно посчитать вот этот косинус. ПИ мы представляем в виде 180 градусов. По правилу, ПИ равно 180 градусов. Значит, это будет минус косинус 180 разделить на 6. И тогда мы получим минус косинус 180 разделить на 6 будет 30 градусов. И вспоминаем табличку. Если синус начинался с одной и 2 заканчивался корень из 3 на 2, то косинус начинался с корень из 3 на 2. Значит, это будет минус корень из 3 на 2. А теперь возвращаемся к нашему примеру и уже заменяем на вот это число вот это выражение косинуса. И в ответе мы получим 2 корень из 3 умноженное на минус корень из 3 на 2. Обращаю ваше внимание, кто уже научен горьким опытом, за минус, если вы его не поставите, вам будут снижать а, оценку. Поэтому следите, пожалуйста, за вашим ответом. Значит, вы сократите двойки. А корень из трех умножить на корень из трех минус впереди мы пишем, будет минус 3. Ответ этого задания будет минус 3. Ребята, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было подробно. Что-то не поняли, пересмотрите заново.